Представляем вашему вниманию рукав пожарный напорный D-77 тип техника в комплекте с головками рукавными GR-80. Внутри рукав имеет резиновое покрытие, материал изготовления полотна – латекс, материал изготовления соединительных головок – алюминий. Стандартная длина для пожарных рукавов – 20 метров. Хранить рукав следует смотанным в бухту. Рабочее давление рукава – 16 атмосфер, максимальное – 25 атмосфер. Тип и диаметр рукавов маркируются на полотне при изготовлении Т-77, что означает, что тип рукавов – техника, а диаметр – 77. Благодаря пожарным головкам рукав можно соединять с пожарным краном, с ручным стволом или с любым другим оборудованием, имеющим для соединения пожарные гайки 80 диаметра.